Муж с женой легли в кровать, а сын стоит под дверью и слушает, О чем они там разговаривают, И жена мужу говорит, ⁇ Дорогой, я уже давно у тебя прошу девочку, Ну давай уже сделаем ее. Муж говорит, Ну ладно, ложись поудобнее, сейчас будем... Девочку с тобой делать. Сын это услышал. Врывается в спальню и кричит. Пап, а сделай мне велосипед. Всем приветики. Спасибо вам огромное за поддержку и комментарии. За хорошие и плохие. За лайки. Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорее.